В прошлом выпуске мы рассказали о том, как выбирать качественный кошелек, о том, как должна выглядеть подкладка, а также, каким он должен быть согласно мнению специалистов по магии денег. Следующий важный шаг – это обязательная проверка швов. Они должны быть прошиты и ни в коем случае не проклеены. Давайте посмотрим вот на этот кошелек. Идеальная строчка, идеальный шов и, как результат, долгое использование вашего кошелька. Есть довольно простой тест проверить, насколько мелкий стежок. Для этого нам понадобится монетка. Монетка может быть 10-копеечной или вот такая в одну копейку. Мы прикладываем копейку к шву и считаем. Если в диаметр копейки помещается 4 и более стежков, то стежок прошит хорошо. Если 4 и меньше, то стежки очень широкие, и в этих местах нитка может порваться. Нам это не подходит. Возьмем еще один кошелек и посмотрим. Например, здесь. Раз, два, три стежка. Этого явно маловато, да и внутри сами швы оставляет желать лучшего. Смотрите следующее видео, чтобы узнать, какого размера должен быть ваш кошелек. Здесь тоже кроется много нюансов.